У меня для тебя отличные новости, а точнее, довольно большой слив с грядущего хэллоуинского обновления на Барвиху РП. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Я с огромным удовольствием прочитал все комментарии, которые ты мне оставил под прошлым моим видеороликом по поводу будущего обновления касаемо хэллоуина я собрал всю интересную информацию которую ты предлагал но ну и могу тебе сказать одно в основном все кричали в один голос что хотят увидеть конечно же новый ивент в совокупности чтобы нам добавили тематический battle pass новыми крутыми призами также многие хотят обменник новые квесты, и естественно конечно же новые крутые награды они а какие-нибудь старые которые мы видели с тобой уже в прошлом году никто не хочет видеть в новом обменнике опять же что-то из старых скинов или аксессуаров и я могу тебе сказать, что наши просьбы и молитвы все-таки были услышаны. Буквально сегодня разработчики опубликовали в своей официальной группе ВК вот такой вот коротенький, но крайне интересный видос, на котором мы с тобой можем лицезреть новые аксессуары, конкретно тематические Хэллоуинские вещи. И даже показали уже новый скин. Довольно большое количество игроков просили добавить на Барвиху новые анимационные рюкзаки, что, собственно говоря, разработчики и сделали. Они смогли реализовать данную систему. Теперь у нас с тобой появится вот такой вот тематический хэллоуинский рюкзак с анимацией, вот такой вот крутой рожице. Я не знаю, как тебе, лично мне эта тема очень заходит. Будут ли еще разрабатывать подобные рюкзаки на другие тематические ивенты, я пока не знаю, но я бы с удовольствием бы хотел их увидеть. Надеюсь, разрабы на данной теме не остановятся. Также мы с тобой можем наблюдать еще несколько новых аксессуаров. Вот такой вот деревянный молот, который мне крайне напоминает всеми известный молот Харли Квин причем в исполнении актрисы Марго Робби в одном из последних фильмов про отряд самоубийц. Будет ли добавлена сама Харли Квинн в качестве скина или еще кого-либо, к сожалению, пока данной информации нет. Но лично я очень бы хотел увидеть данный скин у нас на проекте. Также на заднем фоне мы с тобой наблюдаем вот такой вот необычный шарик. И в этом шарике, а именно внутри, явно кто-то есть. Понятное дело, что это какой-то опять же тематический хэллоуинский аксессуар. И у меня пока что есть единственное предположение, то что данный шарик как-то связан с клоуном Пеннивайзом из фильма Оно. Еще мы с тобой видим вот такой вот красный меч или же катану, который также я пока не совсем понимаю к чему конкретно имеет отношение, но в этом нам с тобой поможет разобраться скин, который нам показали разработчики в этом видосе. Никого ли не напоминает тебе данный скин? Конкретно вот это пламя, вот эта лава на груди данного чувака мне дико напоминает персонажа из комиксов под названием Бладшот. Этот огонь, эти его шрамы. Ну, Самая главная лысина напоминает не только одного парня, а именно всем известного Вин Дизеля, который также не так давно исполнял роль Бладшота в одном из своих фильмов. И возможно данный аксессуар как-то и будет связан с ним, а возможно и нет. Пока что это как и всегда в принципе только мои предположения, нам с тобой остается ждать информации от разработчика. Сейчас могу сказать одно, я очень доволен тем, что разработчики прислушиваются каждый раз к своей аудитории и добавляют реально что-то новое. Видно, что работа идет, работа движется, и, судя по всему, нас с тобой ожидает крайне интересный Хэллоуин в этом году. Будут ли добавлены какие-то старые аксессуары или скины, я не знаю. Возможно, будет какой-то обменник и все это дело добавят туда, а возможно и нет. Многие просили, чтобы эксклюзивные вещи так и оставались эксклюзивными. И кто успел их получить в свое время, возможно, только у тех людей они и останутся. Также есть сливы тех скинов, которые отправили в свое время на доработку а именно скин Булкина. Вот так теперь будет выглядеть наш с тобой новый Булкин. Его не забыли, его никуда не отменили, не убрали. Он все равно будет на Барвихе рано или поздно. И я думаю, это опять же произойдет уже в скорое время, так как его, в принципе, скин, его концепт полностью уже завершен сколько я понимаю. Ну и вот эти парни, которых также отправляли на доработку, их полностью изменили и дорисовали, сделали вот такими крутыми и качественными. Это, если я не ошибаюсь, два брата с канала ГВР-шоу, автолюбителя, который, в принципе, снимает конкретно автоконтент. А теперь они также будут добавлены в новом образе на Барбиху РП. Вот такой вот еще есть скринчик с какой-то непонятной загадочной тачкой, а конкретно ее автосалоном. Обалденно дорогой вид данного автосалона, куча планшетов и телевизоров, все это выглядит дорого-богато. Ну а что это конкретно за автомобиль, у меня пока что даже нет к сожалению никаких предположений, если ты догадался, то обязательно напиши мне в комментарии. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, желаю тебе жаркого хэллоуина, пока!